Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И В этом видео хочу поговорить о денежной массе. Дело в том, что как я вижу в общении с некоторыми людьми, для многих это просто пустой звук. Они не понимают, насколько это в общем, имеет значение, да? Что такое денежная масса и какие последствия ее отсутствия может, в общем-то, какие могут быть последствия, да, в связи там, с недостатком этой самой денежной массы. Вот. Ну, давайте для сравнения возьмем самое лучшее, это на самом маленьком и самом большом, да, сравнивать как бы вот такие вот крайности. Крайности они очень наглядный пример берет, дают. Давайте возьмем Японию. Очень удобно брать Японию, потому что ну, рубль к йене сейчас не, не такой большой разрыв. 1000 рублей, это где-то 1800 йен. Ну, всего лишь почти в два раза, почти даже. Нету двух раз, да? Вот. Соответственно, в Японии и цены, соответственно, на продукты всего лишь в два-три раза больше. Вот. Одежда, кстати, почти такая же. Недвижка где-то примерно в два-три раза больше. Давайте не будем брать мегаполисы. Это вообще отдельная жизнь государства. Государства, как у нас Москва, Питер, да? Так, у них там Токио, допустим, тоже отдельно. Нет, мы берем среднюю температуру по больнице, вот. Поэтому, да, недвижка, коммунальные услуги у них тоже где-то в 2-3 раза больше. Вот. То есть, ну вот из этого и будем исходить. Но теперь смотрите. квадратная Площадь Японии 378 тысяч квадратных километров. Много это или мало? Ну, если учесть, что у России 17 миллионов квадратных километров, вот считайте, сколько таких Японий поместится на территории на 17 миллионов, да, 378 тысяч, сколько по месяц. А тут же население, у них 125 миллионов, а у нас на наших площадях всего 143 миллиона, да? Если кто-то думает много-мало, ну давайте опять же цифрами. Это получается плотность заселенности, у них получается 334 человека на квадратный километр, а у нас всего 8 всего 8. Ну так для сравнения, в США у них в два раза меньше площадь, у них где-то 9 миллионов квадратных километров, и у них получается 34 человека на квадратный километр заселенность. А у нас всего 8. Понимаете? Чего бы не жить, если в Японии умудряются, да? То есть какой фактор тогда получается, ну тут рулит, почему они так вот расселяются? Как вы думаете? Вот мы сегодня, вы, вы питаетесь не со своего огорода. Вы идете в магазин, больше вам неоткуда взять пищу-то, по большому счету. Где вы ее возьмете? Только в магазине. А в магазин вы идете с чем? С денежкой, да, вот с этими резанными фантиками, с бумажкой резаной. И, соответственно, если у вас нет резаной бумаги, все. У вас продукты растут в магазине. А в магазине вы можете получить только зарезанную бумагу, больше никак. Поэтому вот только вот, получается, вы питаетесь, по большому счету, вот этой резанной бумагой, ничем иным. И, соответственно, зависите от нее. Если у вас ее недостаток, как популяция будет увеличиваться, если недостаток питания? Да никак. Колония, соответственно, будет сужаться в своих габаритах. По-любому, любая колония, если нет. Питательной среды, если ее мало. А у нас питательная среда, это вот эта резаная бумага. И если ее не хватает, соответственно, колония будет вот то, что есть. Ну и давайте опять в цифрах посмотрим. У нас есть, соответственно, денежная масса, обычно измеряется М0, М1, М2, М3, вроде все. Может есть еще М4, фиг его знает. Но это не суть. Так вот, М0, ну это сам, самая наличка, да, вот самые деньги, которые... Итак, смотрим М0. Это у нас в России, соответственно, ну, я беру последние данные, это вот конец 2022 и начало 2023. У нас, соответственно, в миллиардах долларов, ну, что для сравнения, да, у нас 201, соответственно, миллиард долларов, в Японии 861 миллиард долларов, да? То есть вот оно в 4 раза больше. М1 – это то, что мы быстро можем, соответственно, в наличку, перевести конвертировать вот. соответственно у нас 573 миллиарда долларов а в японии 7696 это уже не в 4 это уже в 12 раз больше понимаете денежная масса м2 ну тоже немножко другие активы их посложнее конвертировать да ну тем не менее у нас 1073 миллиарда долларов м2 в Японии 8936, ну то есть в 8 раз больше. М3, вот, ну это, наверное, уже вообще долгосрочные активы, в Японии 11 миллиарда долларов по России не нашел. Если нет, вот фики его знает. Вот, но ну, если есть, ну говорю же, не указано, не нашел. Вот, ну и того, что вот даже есть уже хватает, что у них денежной массы больше, у них питательной среды больше. И возьмем среднюю температуру по больнице в зарплатах. Ну, вот. По России 700 долларов. Ну, это 54 тысячи. Ну, давайте сейчас не будем говорить о том, что, ну, кто видел эти 54 тысячи, да. Вот. Ну, давайте возьмем. Пусть кто-то посчитал 54-700 долларов, да, средняя температура в России по больнице. Ну, пусть так. Кто-то в Японии посчитал среднюю температуру. Там получилось 3400. Ну, то есть в 5 раз больше. Понимаете? То есть, если жизнь у них дороже всего в 2-3 раза, то зарплаты-то у них больше в 5 раз. Вот. И плюс денежная масса, вон какая большая. Ну, то есть, можно делать какие-то, да, вот здесь предположения, какие-то выводы, -то, что питательная среда, то поэтому у них 125 миллионов на такой маленькой площади и рождается. Ну, то есть, площади в принципе хватает. Соответственно, все, что им нужно было, это питательная среда, и она у них есть. И те же кредиты, как я говорил, да, у них, или у нас в среднем 8-12%, или у них от 0 и до 2%. Как, как он это смотрит? То есть, кто-то вот кому-то нужно, чтобы в Японии вот такое население было плотненькое. Вот. И кому-то, соответственно, нужно, чтобы вот у нас не такое плотненькое было. Это очень-очень сильно взаимосвязанный фактор. Повторяю, продукты у нас на сегодня растут в магазине, а не в поле. Для всех. Для большинства. Ну, это для большинства это практически для всех. Все идут в магазин. Никто в поле, в общем-то, кроме самих работников, этих продуктов и не ест. Все из магазина их берут, по большому счету, за редким исключением каких-то своих маленьких приусобных хозяйств, там, дача там, и так далее. Но ну, это больше хобби, да? Вот чем какое-то серьезное питание. Так что вот так. Питаемся в магазинах, нужна резаная бумага, а ее у нас мало. И как, соответственно, вы собрались ВВП это увеличивать? Что вам скажут на это экономисты? Ни хрена они не скажут. Ни хрена. Потому что это не экономисты, а дебилы, дебилоиды. Вот. Просто, когда вы начнете вот... Просто возьмете цифры, вы сами все это увидите, все эти очевидные вещи. Ну что ж, на этом уважаемые автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. До следующего видео. Пока!